Всем привет, меня зовут Марсель, вы на канале Falentogen. Сегодня я буду рассказывать вам о своих мелких покупках, которые я совершил сегодня в строительном магазине. Я накупил определенное количество мелочевки, которые мне пригодится для мелкого ремонта у меня по дому. Ну, во-первых, я купил вот такой фиксатор резьбы. Это скорее не по дому. Это для ремонта автомобиля. Я еще его буду применять в ремонте машины может быть покажу а может быть и не покажу Вот, но сегодня машины я заниматься не буду ладно поехали дальше следующее что я купил это вот такую вот штуку которая похожа на школьный пенал но это не школьный пенал она очень хорошего интересного оранжевого цвета так что его будет заметно всегда на земле это важно а вообще это вот такой бокс для того, чтобы туда прятать соединение между розеткой и вилкой. Это на улице очень полезная вещь, когда вы работаете на улице с помощью, с применением электроприборов каких-то, например, болгарка, там, перфоратор или насос водяной, или еще что-то в этом роде. Если вы спрячете сюда соединение, то оно будет защищено от атмосферных осадков. Конечно, не защитит это... Полностью от воды то есть она не герметичная этот бокс не герметичный и бросать его в воду абсолютно категорически нельзя он защищает просто от дождя так э, как это называется штука сейчас я попробую прочитать тут даже не написано что это такое ну да ладно пойдем дальше следующая штуковина которую я купил это вот такая трубка с резьбой, ну вообще это врезка для бочки. Дело в том, что для полива у нас вот на участке мы используем бочку, то есть греем бочки в воду и потом уже поливаем. Естественно, холодной водой поливать нельзя растения, поэтому используем бочку, ну как, как все люди. Наливать туда воду еще легко, а вот выбирать оттуда ведром или черпаком воду, это довольно трудоемкое и такое муторное занятие. Поэтому проще врезать в бочку вот такую вот, такую врезку и присоединить туда кран. Чем я и займусь сегодня. Дальше. Дальше я купил две вот такие вилки. У меня есть два старых э, советских электроприбора. Это удлинитель и э, настольная лампа. И у обоих этих электроприборов старые советские вилки с тонким жалом и без пазов для э, заземления. Поэтому в стандартную современную розетку их воткнуть никак невозможно. Во-первых, э, туда просто их не воткнешь из-за отсутствия пазов. Но даже если прорезать эти пазы, старых вилках все равно они не держатся в современных розетках потому что жало очень тонкие у них так что займемся ремонтом советской электрики советских электроприборов следующее тоже связано у меня с электричеством это вот такие вот зажимы аккумуляторные ну это у них такое название которое написано на этикетке. В простонародье это крокодилы. У меня есть зарядно-пусковое устройство, которое я использую для того, чтобы заряжать аккумулятор перед зимой или зимой, или запускать машину в случае того, что если аккумулятор сел, и машина не заводится. Ну и по хозяйству я также это зарядное устройство еще в разных целях использую, бывает иногда. А крокодилы там... Совершенно слабые, ну никуда не годятся, они постоянно ломаются, их приходится чинить и мучиться. Поэтому мне это уже надоело, я решил их отремонтировать. Не отремонтировать, а выкинуть нафиг, заменить их на нормальные такие крокодилы. Эти крокодилы стальные, вот. не обманывайтесь, что они такого красного-красноватого цвета, медного. Но у них есть медное напыление. Ну, медное напыление поможет в электропроводности и... В том, что они не будут гнить, не будут ржаветь. Вот, хотя на улице храниться они не будут где-то, они будут храниться дома. Ну и последнее, что я купил, это вот такой блок розеток. Он мне пригодится, так как у меня есть несколько удлинителей, у которых розеточные блоки уже пришли в полную негодность, и пользоваться ими откровенно опасно. Поэтому я просто отрежу провода от них и... Установлю вот в этот э, блок розеток. Тут этот блок розеток достаточно качественный. У него есть защитные шторки. Э, и вот такая штука для подвешивания на стену или в какие-то другие места. Ну, на крючок, например, можно подвесить. И э, розетки будут висеть, а не где-то валяться. Вот так. Ну, в принципе, и все. Давайте приступим к ремонту. Начнем, пожалуй, с удлинителя. Вот все, что от него осталось. Это провод и тут остатки от розеток. Я просто отрежу все лишнее сейчас. И теперь провод присоединю вот к этому блоку розеток. Итак, вот он блок розеток или розетки. Ну, так и называется удлинитель без кабеля две розетки здесь косые ну то есть косо расположены и одна розетка прямо расположена производитель предполагает что сюда будет устанавливаться какое-то зарядное устройство а тут будут два две вилки с кабелем вот, воткнуты вот так вот где-то даже есть рисунок вот тут рисунки даже изображено но видно плохо ну да ладно это не суть важно. На обратной стороне удлинителя тут указаны параметры. Тут указана длина, на которую нужно зачищать кабель и на которую нужно зачищать жилы, которые внутри располагаются. Кабель нужно зачистить на расстояние, на длину примерно 3 см. Это сколько? Раз, два, три, где-то вот столько. Ну и жилы нужно зачистить на 8 мм. Кроме того, я еще их залужу, чтобы соединение было более надежным. Посередине, по центру здесь указано, что присоединяется заземление. Сначала я еще протестирую, тестером проверю, где Заземление. сначала его найду потом уже буду монтировать хотя примерно и так ясно но все-таки для надежности нужно будет выяснить какой из проводов является заземляющим ну, он скорее всего желто-зеленый будем по возможности точными отметим 3 сантиметра по линейке Ты не хочет рисовать маркером. Вот они 3 сантиметра. У меня нет специального оборудования для зачистки проводов, но я постараюсь аккуратно зачистить тем, что у меня есть. Главное жилы не повредить. сделал надрез а она уже сама вышла так теперь нужно по 8 миллиметров да? давайте отмерим 8 миллиметров все было четко Супер точно. Если бы, конечно, у меня было специальное устройство для зачистки проводов, я бы точно смог разметить. Не то, что разметить, а выставить. Там, по-моему, выставляется. Ну и так хорошо, когда нож острый, нормально получается. Даже можно попробовать измерить. 8 миллиметров, Все четко. Вот это только, по-моему, лишнего. Все. Теперь залудить и присоединять. У меня нет держателя для паяльника, поэтому я просто на вот такой вот чугунный блинчик его положу. У него, ну типа, большая теплоемкость, и мне кажется, он не успеет разогреться слишком сильно. Вот, поэтому будет нормально. Чтобы ничего вокруг не сжечь паяльником. Вот так вот я положу, чтобы жало не дотрагивалась до блинчика, чтобы оно не остывало. Сейчас ждем, когда нагреется, буду лудить. У меня есть вот паяльная кислота. Сначала я сюда капну паяльную кислоту, а потом буду припоем делать. Ну, я не знаю, правильно я делаю или нет, но у меня так получается. Что-то без кислоты я пробовал, она не хочет. По-моему, паяльник разогрелся. Вот у меня припой. Э -э, припой оловяно-свинцовый с флюсом. Сейчас посмотрим. О, тает. Паяльник разогрелся. -яй -яй. Да, хотя бы бумажку надо было тут постелить. Да, бумажку это плохо. Бумажку не надо стелить. Вот так блинчик подложу сюда. Да, это не самое моё, так сказать. Это не мой конек пайка, но просто сделать это надо. Ну вот, пожалуйста, результат. Влудил я проводки. Вот так получилось. продолжаем мы ремонт вот они мои два электроприбора у которых я собирался менять вилки вот это старая лампа но ну, она не совсем советская но почти советская 92 -го года выпуска и старый старый удлинитель но ну, он тоже почти советский в принципе вот вот их вилки старые старые вилки Такое бывает, что иногда по ходу ремонта ты меняешь свое мнение и меняешь свои планы по ремонту. А бывает такое, что и ремонтировать-то и нечего. В данном случае как раз такое со мной и произошло. Дело в том, что когда я пристально посмотрел на эти вилки более, более подробно, ну, мне они показались вполне хорошими и даже лучше по качеству, чем современные вилки. Ну, когда я говорил о толщине этих вилок, о толщине жала вот этих вилок, конечно, я, наверное, даже соврал. Ну, или я теперь сам с собой не согласен. В принципе, они держатся. Вот. В современной розетке они держатся. Единственный недостаток, например вот вот этой вилки вот у этой вилки есть прорези, а вот здесь прорези нет и в современную розетку она не лезет В современную розетку оснащенную э, заземлением конечно есть современные розетки и без заземления но вот у меня в доме заземление поэтому ну, я не могу ни в одну розетку воткнуть, кроме вот такой простой вот сюда она втыкается и вот не выпадает вполне нормально более того вот это современный электроприбор он входит в кадр или нет. У него жало тоже тонкие, и они э, даже хуже, даже хуже, чем вот эти, по моему мнению, потому что тут, когда я смотрю, э, вот эти вилки, они сделаны из э, настоящего цветного металла. Я уже не знаю, что это за металл, или это сплав, или это латунь, но этот цвет мед. Но цвет мед, он больше подходит для, электро, для электричества, для электроприборов. Не зря же делают медные провода, да? Вот. А тут она абсолютно стальная, вот эта вилка. Как это, тут стальные наконечники. Естественно, у них электропроводность хуже. но ну, они могут, наверное... Из... Но заржаветь не могут, наверное, не ржавейка. Ну да ладно. Мне кажется, нужно оставить. Вот эти вилки, эту вообще не трогать, а вот эту просто модернизировать. Модернизировать при помощи вот этого приборчика, при помощи дремели. Я просто прорежу, здесь прорези две, и розетка будет модернизирована, и все будет норм. Вот так вот. При этом я сэкономлю вот эти две розетки, они мне еще пригодятся для других электроприборов. Вот, для будущих ремонтов пускай лежат в хозяйстве пригодятся что же давайте начнем модернизировать супер советскую вилку которая стоила 24 копейки Ну, думаю это подойдет. Будем на глаз работать. Все располагается. Главное, чтобы с глаз не прилетело ничего. Так, <laughs> да. Показываю, вот, вот она розетка с заземлением, вот вилка модернизированная, все, нормально ставится, нормально она держится. Следующее у нас на очереди. Вот это замечательное зарядно-пусковое устройство, у которого очень слабые крокодильчики. Вот. Вот такие у него крокодильчики, но это никуда не годится. Вот они все переломались, их наладить невозможно. И они, ну, слабенькие. Слабоватые крокодилы. Ну, тут у меня еще предохранители погорели, но это уже отдельная история. Сейчас я сниму эти старые крокодайлы. А, они здесь припаяны. Тогда будем откусывать. Откусим просто их. И сейчас будем разбираться. Ну, попозже зачистим. Сейчас давайте скроем. Новые. Вот они. Красные и черные. Ну, так, синий пускай будет на черном, а на красном будет желтый провод такие крокодилы крепкие но они должны лучше работать так наверное надо снять ручку что ли чтобы добраться до соединения как они тут соединяются -то? а вы его знает вот это наверное, надо загнуть просто и закрепить а потом припаять сейчас еще раз мы да вот видите здесь вот это надо загнуть кончики так значит один мы вставляем назад ай ай ай ай опасно. вставляем назад ау довольно глубокое ранение получил присоединяем к синему проводу ну зачищаем провод а давайте я камеру поближе поставлю чтобы было видно что я делаю вот большой сниматься. Большой Пойдем, Вот это. Да, Она получается здесь зажать, да? наверное я сделаю так я вот за оплетку вот так зацеплю вот здесь вот эти зажму края и зацеплю получается оплеткой а тут припаяю к этому месту я надеюсь получится все сейчас зажмем что например но гнется оно как даже не, как и не, не стальное как какая-то жестянка гнется легко очень не сопротивляется вообще нисколько как, даже как будто такое ощущение что это реально медная вещь уж больно легко гнется так вот я зажал вид или нет не знаю зажал теперь она держится и я могу ее спокойно припаять здесь Сейчас я тоже кислотой обработаю, потому что не знаю почему. У меня, У меня так лучше клеится она. Ой, многовато, что ли, сделал. Да, много, по-моему. Надеюсь, все получится. Не придется от многомичка. А если она придется от многомичка? Подожди, получится. Ой сама, конечно, там и есть еще что-то... Ты это, Андрей. Давай, Спасибо. понял? Он нормально понял. Закрывай. готов. И второй сейчас. Типа, сейчас. Так, ну все, мне осталось только вот эту штуку сделать. Yeah. Mm -hmm. Thank you. Это были все мелкие ремонтики на сегодняшний день конечно в хозяйстве всегда делал бесконечное количество все не переделаешь но самые такие основные небольшие вопросы э, я решил так что вот так вот подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии заходите в мой инстаграм я стараюсь активно его вести тоже выкладывать что-нибудь интересное ну и пока пока